Я выделяю три типа людей. Дерьмо. Плывут по течению, по пути воняют и ищут причину своих неудач во всем кроме себя, и при этом не пытаются изменить ничего. Бревно. Плывут тихо по течению, их все устраивает, им не хватает смелости плыть против или хотя бы вонять, как дерьмо. И человек разумный. Плывет на катере, захотел повернул, захотел остановился, делает так, как нужно ему, объезжая или проезжая по дерьму и бревнам, не замечая их ничтожности и вони.